Вы мастер татуажа и клиенты жалуются, что у них разные брови и вам трудно найти симметрию. Лайфхак! Нарисуйте сплошную линию от излома и до излома по нижней линии тела брови. И тогда вам будет легче найти симметрию. Привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель сети школ татуажа. сами рисуете эскиз, а клиент все недоволен? Не понимаете, как исправить разные типы несимметричных бровей? Жмите подробнее и посмотрите мой онлайн мастер-класс по исправлению асимметрии. Если у вас есть вопросы, напишите их в комментариях. Я лично на них отвечу.